В клинику я попала по рекомендации своего врача. Придя сюда, увидя здесь такой красивый персонал, красивое здание, такую доброжелательность, такое отличное отношение к пациентам, я решила, что эта клиника моя, я всегда буду в ней обслуживаться а, ровно столько, насколько хватит, так скажем, моих сил, жизненных и всяких остальных разных. Мне очень нравится врач-гинеколог, у которой я обслуживалась, мне очень нравится клиника, в которой я лежала, здесь вот рядышком есть здание, а, ну, там Атаровна – это вообще моя самая любимая врач. Я никогда не видела профессионалов такого уровня, а, никогда не обслуживалась, но изменить ей – это просто выше моих сил, и я никогда на это не пойду. Пожалуйста, приходите себе в Вест-клинику и будьте такими же красивыми, как я.